Меня зовут меня Николай Александрович, Хочу выразить благодарность юридической компании Опора за юридическую помощь по решению вопросов связанных с кредитами, то есть банкротства физлица. Я работал с юристом Мариной, очень грамотный специалист. Все вопросы решены, решены качественно, так что. Моя особая благодарность и, в общем, рекомендую, кто попал в такую жизненную трудную ситуацию, обращаться в юридическую компанию «Опора». Это полная гарантия, что ваши вопросы будут решены.